Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья Я очень рад вас видеть в Кремле И иметь возможность лично поздравить вас с результатами на зимних двадцатых Олимпийских играх Накануне Олимпиады перспективы российской сборной оценивались по-разному Но уже самые первые старты показали Наша команда достаточно подготовлена и нацелена на самые высокие результаты в честной борьбе вы выиграли 22 олимпийские награды, в том числе 8 золотых медалей. Вы почти вдвое увеличили медальный счет России по сравнению с Белой Олимпиадой 2002 года. И этот успех вновь подтвердил высокий статус России как спортивной державы. Больше того, российские спортсмены... Сильны не только в традиционных для нашей страны видах спорта, но и все увереннее заявляют себя в новых дисциплинах и показывают там неплохие результаты. Особо отмечу блестящее выступление наших фигуристов. Наша страна всегда славилась школой фигурного катания, но три олимпийских золота из четырех возможностей, медали во всех номинациях, это безусловно сенсация. И все мы понимаем, что это приятная сенсация. Настоящий прорыв совершен и по некоторым другим олимпийским видам. Впервые завоеванная медаль во фристайле, после небольшого перерыва взято серебро в санном спорте и бобслее. Россия вновь восстанавливает свои позиции в конкобежном спорте. Самые теплые слова благодарности хочу передать тренерам и всем, кто помогал нашим олимпийцам побеждать. Известно, что в спорте... Качественная подготовка и грамота, грамотно выбранная тактика – это уже половина успеха. И потому столь богатая медальная копилка, как и появление в нашей команде молодых талантов – это огромная заслуга тренерского состава. Большой спорт – это всегда десятки и сотни нюансов. Конечно, в любой спортивной победе есть частичка, а иногда и достаточно заметная часть – удачи. Иногда она обходит стороной даже известных мастеров иногда улыбается новичкам. И сегодня я хочу сказать большое спасибо также и тем спортсменам, кому травмы или другие обстоятельства не позволили показать свой талант в полной мере. Тем не менее, для россиян, для миллионов болельщиков вы всегда будете признанными и любимыми кумирами. Отмечу, что очень многие российские олимпийцы остановились буквально в шаге, от олимпийской медали, и это самым убедительным образом говорит о том, что у нас хорошие олимпийские резервы. Государство делает сейчас многое для поддержки спорта. Мы и впредь будем увеличивать финансовую помощь системе физического воспитания, детскому, юношескому спорту. В их развитии наша страна была примером всегда, и мы будем стремиться не только к восстановлению прежних параметров, но и к их Увеличение. Причем и силами государства, и усилиями общественности, и с помощью бизнеса, который в последнее время делает в этом направлении немало. Уважаемые друзья, ваша жизнь, спортивные успехи служат примером для миллионов людей в нашей стране. И я еще раз поздравляю вас с высокими олимпийскими результатами. Благодарю всех российских олимпийцев за мастерство, упорство, волю к победе за чувство радости и гордости, которое вы доставили миллионам нашим, наших сограждан. Но, ну, как я уже сказал, и общественность, и государство уделяют и намерены уделять в будущем повышенное внимание спорту и олимпийскому движению. Говорил об этом применительно и к бизнесу. Хочу проинформировать вас о том, что, о том, что Представители бизнеса, как вы знаете, помогали и в подготовке к Олимпийским играм, и сейчас по результатам просили меня проинформировать, что они на добровольной основе приняли решение дополнительно отметить победителей Олимпийских игр. Всем, поскольку это зимние виды спорта, вам приходится ездить на тренировки, мы, не дожидаясь пока в Петербурге наши японские друзья и коллеги, Запустят выпуск своих автомобилей, тем не менее, приняли решение вместе с представителями бизнеса всем мужчинам, победителям на Олимпийских играх 20 20-х подарить по Toyota Land Cruiser, а всем женщинам по Lexus, а всем тренерам дополнительно, дополнительно выплатить премию в рублях, эквивалентную 25 тысячам американских долларов. Я хочу вас всех от души поздравить и особые поздравления в адрес женщин, поскольку мы на пороге 8 марта. Хочу пожелать вам всего самого доброго.